Мы весной поднимаемся в полный рост Головами касаясь горячих звезд И сражаемся снова с кромешной тьмой Чтобы птицы вернулись сквозь нас домой Чтобы солнце вставало в заветный час чтобы вращалась потомки земля для вас чтобы траву обдували ветров винты чтобы из наших шинелей росли цветы мы теперь земляника на тех холмах. Мы косые дожди и ручьи во рвах. Наших писем обрывки, как те скворцы. Мы медовые травы в следах пыльцы. Нас в болотах небес не один миллион. И в кармане у каждого медальон. Это зерна весны, это горе край. 45-й настырный пасхальный май. Вася, Паша, Сережа, Егор, расшит среднерусской равниной пейзаж расшит нами в землю упавшими на бегу в небесам и завернуты как в фольгу только вот что не плачьте теперь о нас это мы поминаем вас в горький час это вам разбираться где мир где меч это вам теперь память о нас беречь нам стоят обелиски, огни горят Пусть же каменных гладят ветра солдат Но важнее, ребята, на этот раз Чтобы не было стыдно и нам за вас Вам труднее, потомки, в засаде дней Наша битва с врагами была честней Мы закрасили кровью колосья ржи А на вас проливаются реки лжи мы умели в атаке и песни петь, вас как рыбу теперь заманили в сеть. И у нас на троих был один кесет, вам же умники в спины смеются вслед. Нам в советской шинели являлся Бог, наши братские кладбища как упрек. Вас почти что отрезали от корней, вам труднее наши правды. Силе за пазухой, красный флаг был у нас Тавалихин, чайков, ковпак, и таких миллион еще сыновей. Вам труднее прекрасные, вам трудней произносим молитву мы на распев, пусть приедет последний из нас, воржев, чтоб вспорхнули с полей журавли трубя, чтоб столетний увидел он сам себя, молодым, неженатым, глядящим вверх. Сорок третьим, оставшимся здесь навек, Чем-то красным, закрашенный, как снегирь, Написавший невесте письмо в Сибирь. Не кричите про родину любовь, 45 пятый когда-нибудь будет вновь, С головы своей снимет планета шлем. Вот и все. Дальше сами. Спасибо всем.